Thank you. гостиница да. вот сейчас мы будем гулять по берегу вот, вот мы гуляем вот гостиница тоже леонардо плаза красивая гостиница Везде. Вот красивая набережная. Пойдем погуляем. Шикарно, шикарно здесь. Видишь. Вот красиво здесь видно. Продолжаем гулять. Эйлату. Продолжаем гулять по -лату, По вечернему Элату. Продолжаем путешествие по Эйлату. По вечернему Элату. Везде много отелей. Очень. Вечером город отдыхает, веселится. Красота. Продолжаем гулять по вечернему Элату. Очень красиво выглядит. Много машин, много тут гуляет. красивые гостиницы называется называется дуг нурама дан панорама очень красивые тут такие ну тут бешеные цены стоят конечно я считаю, что здесь не обязательно так, но красиво очень. Красиво, красиво. вечер. Гуляем, гуляем по Элату вечернему, смотрите, вот красивый парк, аттракционов, красиво, аттрак... очень красиво. Очень приятно гулять по вечернему лату. Сказочный Сейчас пойдем на мостик И там что-то увидим Там красивый мост Можно тоже все увидеть Да, да. Гуляем по вечернему Элату, и вот у них красивый мост здесь. Сейчас мы пойдем по этому мосту и заснимем. Да, мост через лагуну. Саша подсказывает, вот красота везде. Сейчас пойдем по этому мосту. Вот мы с моста снимаем красоту эту вечерний лад. красота. Сейчас пойдем дальше. Красиво. И Саша снимается. Ой, как красиво. Ой, как красиво везде. И лад весь сверкает. А вот мы на мосту стоим и снимаем порт. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Вот это порт мы снимаем в Элате. В центре города порт. Корабли какие красивые. Вот мы с моста снимаем такую красоту в Элате вечернюю. Просто шикарно. Просто шикарно. Много людей гуляют. Мост в центре города, море. А завтра мы хотим поехать на корабли. Надеюсь, что мы осуществим. Вот народу сколько вылать. Продолжаем гулять по Илату. Вот здесь везде такая красота. Все идут по мосту и любуются красотой Илата. Мост этот поднимается, когда идут корабли. А вот интересно. Вечерний кораблик, Саня. О, я хочу на таком тоже. Вот такие рекламки в Илате. Красивая реклама пиццы. Посмотрите, как красиво смотрится. Просто шикарно. Пицца. Ой, красота какая-то. Вот завтра попробуем на таком пароходике поплыть по Красному морю. Вот видите, как здесь много очень пароходов. Порт здесь красивый, здесь красота такая. Вот завтра пойдем вот в этот вот комплекс развлекательный. Красота! Красота! Ну вот, мы спустились с, мо с моста, идем немножко дальше прогуляемся, посмотрим эту красоту, вечерний Элат. Красиво, народу много, люди гуляют, погода хорошая, не жарко, прохладно, везде. Элат, конечно, шикарный город, самый южный город Израиля. Вот какая красота с этой стороны моста. Вот этот мостик мы прошли весь, засняли везде всю эту красоту. А с этой стороны, смотрите, как красиво, очень красиво. А видите, когда идут большие пароходы, вот здесь вот, вот это вот, да, мост открывается для пароходиков, вот. То есть мост поднимается. Видите, здорово как. Везде все светится. Красота. Вот какие прекрасные для детей, для взрослых. Вот можно на этом паровозике ездить по Элату. Красота. Видите, для деток какие развлекательные. Очень здорово. Элат это сказка. Это сказка. Столько народов приезжает не только в из Израиля, из, всего, из всех уголков Израиля, но и из всего мира приезжая с разных стран, для того, чтобы насладиться этой красотой. Много магазинов, это торговая улица mm -hmm. В Элладе mm -hmm. пальма красивая лад прямо красота. Такой красивый отель. Отель Бич. Вот. Красивый очень отель. Красота везде. Красота везде. Красота везде. Как красиво вылать вечером освещаются все отели. Очень много людей. Американ.